всем привет привет и добро пожаловать на канал ирина степная сегодня я хочу вам показать свою новую коллекцию лизунов мне пришли лизунчики с китайского сайта все ссылки в описании под видео я решила заказать наборы лизунчиков с смайликов с разными улыбочками очень симпатичные и красивые также я решила заказать вот таких интересных четыре штучки их было в наборе форме мишки. Тут такие мордочки. Еще я решила заказать наборы 6 штучек в виде фруктов. И также еще я решила заказать вот такие вот интересные лизунчики с бусинками, с блестками, 4 штуки в комплекте. И вот такие вот были интересные крышечки с мишками. Эти мне и понравилось. Сейчас мы по очереди все эти лизунчики пожмякаем. Я вам скажу, нравятся они мне или нет. Первые лизунчики я уже открыла. Это со смайликами. Очень интересные у них рожицы. Смотрите, какие симпатичные. Есть вот такой вот грустный смайлик. И давайте же попробуем их помять. Очень приятные на ощупь, такие холодненькие. И хорошо очень растягиваются то есть с ними очень приятно играть красненький еще достала я В общем, такие очень приятные лизунчики. Мне понравились, ничем не пахнут. Следующий наборчик это вот такой вот с мишкой. Давайте также откроем. Тоже приятный лизунчик. Такой огромный. У него уже какая-то другая текстура. Не такая пластичная, но он очень мягкий, и его приятно мять. Попробуем его растянуть. Так маленечко рвется. Ну, прикольный цвет такой необычный у него. И точно такой же беленький. Еще было два голубой и желтый. Олечка с ними уже поиграла, поэтому я не стала их вам показывать. Также еще и сказала, такие же фруктики. В принципе, они похожи и на смайлики. Единственное, у них другие моточки. Давайте также откроем и сравним. Тоже возьму красненький. Такой интересный. Тоже хорошо растягивается рвется но мне кажется он немножко отличается от ä, другого набора такой более мягкий и более темный, этот такой более светлый из набора со смайликами и давайте для интереса тогда еще откроем зелененький тоже арбузик посмотрим Я думала, что они одинаковые, но нет, они немножко отличаются, наборы. Этот такой более, тоже хорошо тянется, но какой-то более мягкий. Давайте возьмем зелененький и также сравним. Они разные, но оба приятные. Этот такой более мягкий, этот такой более холодный, скользкий. Еще у нас остались с вами лизунчики. Это вот в этих баночках. Лично мне кажется, что они у меня испортились. Очень долго до меня ехали, потому что они очень липкие. Единственное, мне кажется, вот этот вот более-менее. Так что я не советую заказывать данный набор. Пока они ехали до России из Китая, они испортились. Но на самом деле лизунчики, если говорить... Какие они были в начале, наверное, были очень красивые. А сейчас они, к сожалению, испортились, очень жаль. Так бы было бы очень красиво. Ребята, вот такой вот у меня был обзор в этот раз на слаймики, лизунчики. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, мне будет приятно. Я буду заказывать еще и что-то вам показывать. Всем спасибо огромное за просмотр и до скорых встреч. Всем пока! Увидимся в следующем видео.